Приветствую вас мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, я вас поздравляю с чудесным завершением 16 каталога и сегодня уже воскресенье 6 декабря у нас открывается каталог номер 17, это итоговый каталог 2021 года и я прямо сейчас буду оформлять заказ по этому каталогу. Обратите внимание, что только на сайте компании Арифлейм можно заказать по специальному Кодом а, продукцию, вот у меня прям сверху набит набор шампунь и кондиционер серия HRX климат контроль всего 279 рублей набор, я беру себе два. солевой скраб для тела шведиш спа всего за 415 рублей, беру три штуки, очищающий гель для рук 319 рублей одна штука и далее у меня заказ для клиентов помада. Из серии Giordani Gold тональная основа, смягчающий крем, гель для интимной гигиены. Обратите внимание, какие на все хорошие скидки в этом каталоге: аромат Giordani Gold white. Еще одна стойка минеральная основа хайлайтер в шариках. Далее крем мыло, мед и молоко. Две штуки за 142 рубля это под заказ: 2 карандаша для бровей, два мыла. Два крема для рук, большие объемы, серия Loving Care, на пакеты подарочные, так, сейчас я здесь добавляю, потому что здесь по нескольку пакетов было, так, это тоже все под заказ, видите, как хорошо, когда клиенты видят, так, и теперь я смотрю на тушь для ресничек, вы видите, что у нас в каталоге идет акция, если тушь для ресниц 5 в 1 мы заказываем по обычной цене 359 рублей в каталоге, то по акции с определенных страничек закажите продукты, лаки, помады, тушь или блески для губ и тушь 5 в 1 будет со скидкой всего 199 рублей, а по цене консультанта получается 100, 160 рублей, да, если быть правильным. Так, секунду, открываем калькулятор. Нам нужно посчитать, будет, прошли ли у меня туши со скидкой. Я 2292 рубля делю на количество 12 тушей, получается 191 рубль. Значит, у меня одна тушь лишняя здесь не проходит. Так, давайте теперь посчитаем. То есть очень важно, чтобы туши все прошли со скидкой. 2005 рублей делим на 11 182 рубля тоже неправильная какая-то цена значит не хватает пока заказа ага и я вот таким вот 1718 вот это скорее всего правильная цена 1718 я делю на 10 и у нас получается 172 рубля за одну тушь это правильная цена значит у меня на 10 тушей хватает и в заказе у меня тушь для ресниц 5 в одном черный индиго тоже под заказ лак для себя беру огненная комета и много много блесков тут есть они и под заказ вот один сияющий коралловый под заказ глянцевый розовый себе глянцевый бежевый один себе так вот мы добавим еще один так под заказ и одну тушь тогда увеличим так правильно получается опять все нужно проверять видите тысячу 877, я делю на 11 тушей, получается 170, уже 1 рубль. Ну, надеюсь, все правильно проходит. Так, и проверяем. Здесь у меня, значит, со скидкой 50% я беру шарф зимним принтом. Мне очень понравился шарф, мне кажется, он просто необыкновенный. 10 каталогов со скидкой 230 рублей. И подписка Wellness, второй шаг за 2000 440 рублей одна упаковочка wellness все отлично двигаемся дальше так и у меня это еще не все так как я не набила свой заказ ой ребята у меня просто такой огромный заказ еще для себя так доб добиваю потихонечку витамины 29704 хочу взять себе со скидкой комплекс витаминный смотрите как выгодно получается так далее выгодно точно то есть всегда смотрите в каталоге цены и сравниваете да все ли правильно получилось потому что здесь было хорошее предложение так а что нужно делать а любые два комплекса со скидкой окей берем еще мужской так три. 709 703. и вот тогда получается хорошая цена видите всего по 1039 чудесно чудесно а в следующем каталоге мы возьмем астексантин и будет у нас отличный заказ так еще это не все крем кокосовый 35 846 при покупке двух цена будет более выгодная умножаем на 2 Получается 126 рублей за 2 тюбика. Прекрасно. Далее, мыло. 41008. Мыло тоже нужно брать. 2 штуки. Цена будет выгоднее. Добавляем. И сразу видим, как вот здесь меняется цена. Прекрасно. Так, что-то я еще хотела взять. Ага, еще у меня под заказ вот пропустила. Слушайте, ребята, какой каталог классный. Уже 300 бал... 310 баллов. Ага, крем под заказ. И сухой шампунь обязательно у меня кончается. Мне очень нравится наш сухой шампунь. Он позволяет еще на один день продлить красоту наших волос. 849. Как же я забыла свой заказ. Вам клиентов всех добавила. А маслица забыла указать. Так. И тканевые маски. Смотрите, у нас тканевые маски с огромными скидками. Первое всего по 95 рублей. Я считаю, что это супер чудесное предложение. Можно их брать и на подарки девчонкам, да, дарить так по две штучки возьму, и клиентам предложить. Так, теперь кажется все. Так, еще написан какой-то код, и не написано, что это. Проверяю: 34 842. Все как всегда, бегом. А жидкое мыло для рук вот если брать два то цена будет приятная вот отлично теперь все ребята какой крутой заказ листаю далее здесь есть предложение адвент календарь нам предлагает крем Лосьон парфюмированный. Дивайн роял всего за 143 рубля. Но у меня есть, не беру. Так, здесь я шарфик пробила. У нас есть вкладыш в каталог. Тоже посмотрите, здесь много интересных предложений. Вы просто листаете вот так на стрелочку. И выбираете все, что вам нужно. Нажимаете добавить, добавить, добавить. А потом отправляете в корзиночку. Так, ну здесь мне ничего не приглянулось. Я нажимаю далее. Выбираю... Доставку. доставку можно выбирать курьером, доставку на СПО, например в пикпоинт, вот тут выбираете тип, бьюти центр СПО, пункт выдачи постамат или в пятерочку, то есть если у вас в вашем населенном пункте выдают в пятерочке есть постамат, вы можете выбрать любое место да? или СПО, главное указывайте свой город, я например, указываю Саратов, вот и у нас вылазит все из пола но я сейчас выберу доставку курьером потому что заказ от четырех по моему тысяч он привозится на дом абсолютно бесплатно представляете как это выгодно то есть мне принесут заказ домой и я его просто заберу и все смотрите сумма заказа 16 тысяч 437 рублей и прошла скидка 6137 рублей и к оплате всего 10 скидка за работу с командой часть скидки переводится на карту а кусочек остается на оплату заказа вот такую сумму мне оставили это очень удобно то есть так оплате всего 10 тысяч и еще сейчас проверю заказ чтобы все было хорошо и нажму кнопочку оформить и все то есть так просто и легко оформлять заказ через сайт oriflame я вам всем желаю больших успехов классных заказов хороших покупок и Отличного каталога с наступающим! Закупайтесь подарочками! Всего доброго! Пока-пока!